Привет, аудитория! У нас футбольщик очередные игры 1-8 лиги чемпионов. Хочу рассмотреть ответный матч между Манчестерским Сити и Лиссабонским спортингом. Англичане в среду принимают дома португальцев. В первом поединке Манчестер-Сити разгромили просто в хлам Спортинг 5-0, чего я не ожидал. Несмотря на превосходство в классе над лиссабонцами, думаю, мало кто ожидал а, такую разгром, разгромную победу от Манчестер-Сити. Да, молодцы, конечно, вопросов нет. Считаю, обеспечили себе проход в четвертьфинал лиги еще в первой игре. Спортинг же, понятное дело, вряд ли уже пройдет в следующий тур. Ну, там вообще минимальный шанс Лиги Чемпионов вполне может смело Средоточиться на своем внутреннем чемпионате Да, конечно, маловероятно Что там тоже получится догнать Спорту, но тем не менее Думаю, время на это будет И покататься стоит Думаю, что матч для Челси будет легкой прогулкой Не думаю, что они там будут Сильно напрягаться, может даже дадут отдохнуть Некоторым игрокам основного состава Выпустить второй состав ну а по коэффициенту можно попробовать поставить на то, что обе забьют. Это будет коэффициент 2.39 или на удары в створ меньше 1.5 за коэффициент 2.65. Челси, думаю, однозначно забьет на своем поле. Ну а Спортинг вполне он тоже может забить хоть один гол гол престижа, так сказать, в ворот англичан. Вы же оставляйте свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на канал, стараюсь сделать для вас адекватную аналитику, подбирать интересные коэффициенты. Ну, а так, ставьте лайки, давайте до следующего видео. Все, пока!